Одна из первых истин, которые как мусульмане мы должны усвоить и знать, это быть правдивым, честным. Быть правдивым с Аллахом Субаханом Уаталя, быть правдивым с самим собой и быть правдивым с людьми, быть честным с людьми. Аллах Субаханом Уаталя в суре Толба 119 Маяте говорит о своей любви. Я раю галями на раму тапулога, мадуму масуадабрин. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте с теми, кто правдив. Будьте с праведниками, правдивыми. Пророк Мухаммад Садалога Алих Васалем Ханис и говорит, Алихму из Сидупи, Иннасидупа Яхнире Альбирли. Будьте правдивы. Ибо правдивость приводит к благочестию. А благочестие приводит в рай. Если человек непрестанно говорит истину и придерживается ее, то, то у Аллаха он будет записан как правдивый. То есть, если человек и в словах, и в делах, во всем, если он придерживается правдивости, истинности, и не, не только один, два, три раза, а всегда в жизни, то он у Аллаха будет записан как правдивый человек. Правдивому человеку Аллах Субхану Атали, так делает, что его уважают люди, он завоевывает любовь окружающих, люди начинают ему доверять и желает видеть его в числе своих близких. Правдивому человеку легко смотреть в глаза своим родственникам, друзьям, товарищам. Его в душе стоит покой, его слова твердые и убедительные, а поступки уверенные и решительные. Недавно... В одном из хадисов сказано, благочестие – это прекрасный нрав, а прегрешение – на то, что шевелится в твоей душе, и тебе не хочется, чтобы об этом узнали люди. Пророк Мухаммад, саллиллаху, алейхи вассалям, говорил, «Тот, кто оставит спор, даже будучи правым, получит обитель низовия рая». Тот, кто не станет лгать даже в шутку, получит обитель его в середней части рая. А тот, кто обладает превосходным нравом, получит обитель на райских возвышенностях. Он говорит, тот кто, даже если прав оставит спор, этому человеку, я говорю, обещаю дом в раю, говорит. А тому, кто даже в шутку не будет лгать, Этому человеку в середине рая говорит, дом да. А тому, кто будет обладать прекрасным нравом, я говорит пророк, саллиллайхи, в самом возвышенном месте обещаю рай говорить, дом рай. Это обещание пророка Мухаммада, славу алиахиму. И поэтому сподвижники род яллаху они у них был нрав прекрасный. Они вот когда, они знали, что обещание пророка, алейхиссалятуссалям, не просто так. Он просто так обещания не дает. Он истину говорит. И поэтому они даже когда были правы, оставляли спор, не спорили. Даже в шутку не лгали.